Great Point Media и Lighthouse Pictures представляют совместно Subfire Fire Limited 14 октября 1997 года. 166 ситуация в самом разгаре код 187 преступник здесь повторяю преступник здесь Есть кто? Кто там в подвале? Я помощник шерифа. Слышите, слышите меня вы не оставляйте мне выбора я выстрелю что бы там ни было мы можем все уладить все Тихо, хорошо не уходите уходите. успокойтесь успокойтесь Отец и двое детей исчезли. И никаких следов. Она что-то сказала? Нет, она в плохом состоянии. Я с ней в школе вместе учился. Была здесь дом работницы, с детьми иногда сидела. Сокров на этой девушке, не ее. Не ее? А чья же? Я не знаю. Это ваша работа. Жуть какая-то, что же здесь произошло. Я не знаю вас. Он уже висел, когда я зашел в дом. Эй, а ну пошел вон отсюда. Так, сэр, Выходите. Выходите. Подождите! Отцепите все. Никого не пускать, пока не выясним, что произошло с этой семьей. 17 лет спустя. В фильме снимались Джодель Ферланд, Нил Макдонов, Паскаль Хаттон, Сани Сулджик, Лаклин Монро, Шанель Пелоза, Ракея Бернард и другие. Композитор Мэтью Роджерс. Художник Рик Уитфилд. Оператор Эрик Голдштейн. Продюсер Джейми Горинг. Авторы сюжета – Шелдон Уилсон, Джеффри Скотт Симмонс. Автор сценария и режиссер – Шелдон Уилсон. «Призрак дома Бриар». Шо, хоть свет есть. Э -э, простите, что спрашиваю. Вы уверены, что хотите здесь жить? Это место стрёмное. Я ценю вашу заботу, мистер Уокер, но я уверена, что все будет хорошо. У нас все будет хорошо. Правда, Эдриан? Идем. Не волнуйся. Через пару дней здесь будет уютно. Эй! Никакие гуляни. У нас много дел. Я не думала, что дом так далеко от города. Я полчаса пыталась найти, как сюда подъехать. Простите меня, пожалуйста. Ничего, мы <с сами <с только <с подъехали. О. Так, так, так. Фух. Ну ладно, простите. Сегодня никаких прогулок. Зайка? Все нормально? Кошмарный сон приснился. Проснулась? Только что. тусанем, Родители уехали. Не могу. Надо в детсад. Встретимся после. Ок. Жутковатый сон был, да? Не помню, когда в последний раз тебе снились кошмары. Они еще не звонили? Нет, не звонили пока. Но Джим сказал, комбинат получил большой заказ, и я им скоро снова понадоблюсь. Два месяца прошло. Да, я знаю. Но зато мы можем много времени проводить вместе, верно? Да. Есть минутка. Да. А все нормально? Да, все хорошо. У вас непростой период, твой отец сидит без работы. Да. Если тебе интересно, есть работа, на не полный день. Сидеть с девятилетним мальчиком. Какие там условия, не знаю, но, похоже, матери нужна лишняя пара рук. Ну но... это же. Я знаю. Но ведь. Работы сейчас мало, особенно в наших краях, а деньги хорошие. Я должна идти. Я сегодня не нужна? Ты нам всегда нужна, милая. Но лучше съезди к ним, обсуди условия работы. Вдруг понравится. Спасибо. Потом мне расскажешь. Господи, помоги. Пошли вы. Да. Молодец. Стой! Энджи, ты куда? У нас есть дела, забыла? Да не парься ты, я далеко не ухожу. Блин, я офигею. Зачем ты тусуешься с этими придурками? Ты ведь знаешь, чем Лютер занимается. Это Эд ство, ничего серьезного. А я другое слышала. Бенди, давай тащи сюда свою подружку, устроим групповожку. Размечтался. Витя написала, у тебя сегодня детсад. А я оттуда. Миссис Харрис, одна из воспитательниц, устроила мне собеседование. Где-то здесь? С кем? У... Что? Это секретная информация? Нет, нужно сидеть с ребенком в доме Бриар. Ну, конечно. Я сейчас еду туда. Ни один нормальный человек не станет там жить После того, что было Но это было давным-давно И никто не знает, что там произошло Там вся семья пропала Исчезла Телек работал, тачка возле дома, еда на столе И ничего в этом хорошего нет Не <свы> езди туда, Энджи Они хорошо платят А у меня отец без работы Энджела Пожалуйста Давай я поеду с тобой. Это что сейчас было? Не смей меня трогать, слышишь? Я же говорила, я не по этому делу. Ты дрянь. Ты круто облажалась! Это было сексуально Пэнди. Да, еще как. Заткнулись, дебилы! Что за дела, Пэнди? <свист> да у нее с головой проблемы. Любовные записочки? Это адрес. Ее туда на работу берут. На работу, в доме Бриар? Туда кто-то переехал. Мы только что оттуда, никто там не живет. Заткни пасть! И к кому она там намылилась? С чего такой интерес? Она <связывая> сказала, к кому едет. Ты мне делаешь что Кому больно? она едет, Пэнди! Я не знаю, типа с ребенком надо сидеть! Садись в машину, съездим, посмотрим. Что нужно? Я. Я. Э, э, У вас тут все в порядке? Здрасте. Э, миссис Харрис из детского сада сказала, что вам, возможно, нужна помощь. <гас> Вы должно быть, Энджела. Спасибо вам огромное, что приехали. Как там подвальные окна, мистер Уокер? Их сильно раздолбали. Дети, наверное. Надо новые ставить. Или вы хотите, чтобы я заделал их на время фанерой? Как вам удобней. Ладно. Жутковатый тип, но других мастеров не удалось заманить сюда. Жутковато, это еще мягко сказано. Идем. Я познакомлю тебя с Эдрином. Миссис Харрис сказала, что ты отлично ладишь с детьми, но Эдрин необычный девятилетний мальчик. Простите, я... Я всю свою жизнь слышу разные истории об этом доме и... не думала, что окажусь внутри. Какие истории? Да так, ерунда, глупости всякие. Нет, правда, расскажи. Неинтересно. Когда мы его покупали, нам сказали, что банк выгнал прежних владельцев за неуплату. А, это логично, я уверена, что все так и было. Но на самом деле все думают иначе. М местные много чего думают, но никто не знает наверняка. Отдыхаем, значит, а до полудня еще далеко. Не все могут, как ты, Порша. Она говорит правду, верно? Порша, это Энджела. Она будет помогать мне с Эдрином, когда сможет. Очень приятно, взаимно. Может быть, вы окажете мне честь отнесете. Это его любимая. Конечно, спасибо. Идем. Прежде чем мы войдем, ты должна знать. Мой сын перестал говорить два года назад, после смерти моего мужа. Словно внутри него что-то умерло в тот момент. Врачи не помогли, и я решила, что переезд за город пойдет ему на пользу. Это хорошая мысль. Да, переехать в дом, в котором ремонтник и шаг ступить боится. Что? Может быть, это не так уж и плохо? Может и так. Эдриен, он любит прятаться. Выходи, выходи, где ты там? Эдриен, ты здесь? Эдриен, мы тебя найдем. Эдриен? Эдриен? Эдриэн, я тебя найду. <связывая> кыш, кыш, уходи! <связывая> Похоже, кот идет в нагрузку к дому. Что тут у вас случилось? Эдрин опять прячется. Ты не поищешь его внизу? Да, конечно. И я помогу ей. Я матерью в молчанку, а со мной будешь говорить, как миленький. А? Что тебе здесь нужно? Говори, пацан! Мистер Уокер! Я нашла Эдриана, миссис Питерсон. Миссис Питерсон! О, Господи, что случилось? Я... Yeah. Заметил, что он хочет отправиться в лес. Он упал, когда убегал от меня. О Эдриан, что, о чем ты только думал? Ты же знаешь, что нельзя уходить из дома. Миссис Питерсон, я... Прости, Анджела. Давай завтра все начнем заново. Эдриан сегодня переволновался. Нам с тобой надо пообщаться. А? Я говорила они больные на всю голову не знают что там случилось никто не знает что там случилось Ага, прежние хозяева сами свалили отсюда бросив тачку и все свое барахло я слышал они зарыли трупы под домом и копы их до сих пор не нашли и куда же они делись они исчезли чувак этот дом их забрал хватит заткнитесь О, что будем делать? Ничего. Ничего, он же все найдет. Сейчас уже ничего не поделаешь. О чем это вы? Валим отсюда. Идиотизм. О чем вы говорили? Да фигня, не бери в голову. Пойдем. Ладно, я скажу тебе, хорошо, но не здесь, и не сейчас. Идем. Педцом переезжает в такую задницу, как наш город, и в такой дом. Неважно, почему они переехали, главное, у нас серьезные проблемы. Лютер, или ты мне скажешь, в чем дело, как обещал, или я сваливаю. Не думаю, что ты хочешь это знать, Пенди. Рассказывай. Что сказано, то сказано, уже не воротишь назад. Ладно. А если тебе придется свои ручонки заморать, не боишься? Договори да уже. Мы сделали себе тайник в том доме. В подвале. Думали, там копы точно искать не станут. А в тайнике наркота, что ли? Неважно. Главное, нам надо все это забрать. А тот мужик в лесу. Он тут причем. Родни не смог бы войти в этот дом без какого-то подношения. Знаешь что? Ты прав. Я не хочу знать. Точка невозврата пройдена. Ты в деле, как ты и хотела. Не волнуйся, это только собаки и кошки. Нам же надо задобрить то, что живет в этом доме. И что теперь? Завтра мы пойдем и заберем наши вещи. А как же новые жильцы? Есть идея получше? Да. Есть идея получше. Прости за сегодняшнее. Мы можем поговорить. Смотрю ты вовремя, несмотря на весь этот переполох. А в чем дело? Кого они ищут? Да вот мистера Окера. Я не видела его после вчерашнего происшествия с Эдрином. Но утром его грузовик был еще здесь. И... И что с ним? Я не знаю. Полицейские начали поиски, как только приехали. Сейчас я тут закончу и отведу тебя к Эдрину. Ты произвела на него впечатление. Он ждет тебя, не дождется. его передвинули но не само же оно переползло здесь есть какие-то следы но они обрываются дальше их нигде нет кровь на камне свежая день от силы Да? откуда она здесь взялась собачка то сдохла гораздо раньше может другой зверь возможно вызывай сюда чемберс пусть глянет Скажи ей, результаты мне нужны срочно, а не где-нибудь через месяц. Давай. формально мы еще не знакомы так вот я слышала что porsche приготовила сэндвичи с джемом твои любимые с ума сойти я ведь их тоже обожаю пойдем поедим Ну нифига себе. Так, Эдриан, пойдем-ка сперва приберемся в кухне. Угу. Все хорошо, Эдриан. Мы поиграем, когда ты закончишь. Будет весело. Спасибо, мэм. Мисс? Вы и ваши сотрудники были страшно заняты. Пожалуйста, скажите, что волноваться не о чем. Мы и так и не нашли Уокера. Ну, это же хорошо, верно? Мы тоже так считаем. Правда, мы нашли фляжку, а он, как известно, любил выпить. На что вы намекаете? Думаете, он ушел за губ? Тогда почему он не забрал машину? Ну, мы считаем, его спугнули. Что же его спугнуло? Мэм, подобные дома с историей привлекают определенные элементы. Какого типа элементы? <связывая> Нет, говорите, пожалуйста, раз уж вы начали. Ладно. В лесу рядом с домом мы нашли несколько мертвых животных. По-видимому, их убили во время некоего ритуала. В смысле, принесли в жертву? Похоже, что так и есть, мам, да. Но, как бы серьезно это ни звучало, вероятно, это просто ребятишки. Вам ничто не угрожает. Откуда такая уверенность? Такое здесь происходит время от времени все последние 17 лет. Но, как я и сказал, этим занимаются детишки, которые страшно боятся, что их вычислят. А теперь, когда в доме живут, я уверен, вы их больше не увидите. Шериф прием. Извините. Слушаю. Мы тут нашли свежие следы где-то в 15 метрах от качелей. Похоже, они ведут к природу. Сейчас буду. Еще немного, и мы от вас отстанем. Если что-то увидите или услышите, мы будем через 10 минут. Спасибо. Не обязана здесь оставаться. Я обещала Эдриану, что поиграю с ним и не могу нарушить слово, верно? А ты точно хочешь остаться? Не волнуйтесь, занимайтесь своими делами. К тому же, половина полиции города здесь. Все будет нормально. А -а -а. Я съезжу, отвезу эти вещи на благотворительность, а потом за продуктами. Я ненадолго. Да, давайте. Тебя. Нам Бог послал, Энджела. Спасибо. 嘿嘿 <laughs> Я обещала тебе, что мы с тобой поиграем сегодня. Я оставляю себе. Вот бы знать, как в эту игру играть, да? Хороший бросок, Адриан. А, не волнуйся, я достану. Это твоя мама заперла дверь? я его дальше затолкала. мы с тобой остались дома одни. Извини, прости, Адриан, я не хотела тебя напугать. Кто здесь? А, а, это, а! Я, а! это я! А! Что ты здесь делаешь? Дверь была открыта! Я слышала, как разбилась тарелка. Подумала, что ты здесь. Слушай, тут жутковато. Ты не ответила на мой вопрос. А ты на моей смс-ке? Я пришла извиниться. Уходи сейчас же, Пензи! Слушай, прости меня! Пожалуйста! Я идиотка! Я запаниковала! Это было глупо. Уходи, пока хозяйка не вернулась домой. Не уйду, пока ты меня не простишь. Только скажи, что мне сделать, чтобы загладить вину. Если хочешь все загладить... То уйдешь прямо сейчас. Уходи mm -hmm. сейчас же! Эдриан, выходи оттуда, пожалуйста. Я не знаю, как ты туда попал, но не прячься. Все в порядке. Эдриан, пожалуйста. в доме. Нашла подвал. Спускаюсь. Смотри, чтобы все забрала. Постараюсь тебя не разочаровать. Сейчас прошел, пора уже выходить. Твоя мама скоро придет. Мы же не хотим ее расстраивать. Эдриан. Ответь мне, пожалуйста, с тобой все в порядке. Это время был под кроватью. Но если ты здесь. Это есть в шкафу в спальне. Что вы делаете? Уведи Эдрина и вызови полицию. Это может быть опасно. Если кто-то здесь есть, вы об этом пожалеете. сумасшедшая. Конечно нет, ты просто немного напугана, вот и все. Я уверена, этому есть логическое объяснение. Нервишки шалят. Подумаешь. Еще не выходила? Нет. Мать вернулась пару минут назад, а так все тихо. Лютер взбесится. Блин, я тебе помощь предлагаю. А ты что, не можешь изверженности даже ответить мне? Не нужно меня подвозить, козел. Чего вы хотите? Это Пэнди вас подговорила? Нет. Странно, что ты о ней заговорила. А ты с ней не видела сегодня? Случайно. Слушай, ты всё совсем не так понял. Да мне насрать, что между вами двумя происходит, ясно? Я хочу знать, видела ли ты ее сегодня? Она зашла в дом, где я работаю минут на пять. И? Что, и это все? Она ушла. Так и знал, что она очка. Нет, нет, тебя никто не спрашивал. Только вякни, н. Ну надо же. Лютер, Логан и Родни. Какой сюрприз. У вас все в порядке? Мы тут предложили Энджеле подвести ее домой. Это действительно так? Типа того. Ха. Иди к моей машине. Давай. Мне сегодня поступил звонок от новой владелицы дома Бриар. Похоже, к ним кто-то забрался. Вы ведь ничего об этом не знаете? Нет, конечно. Надо мозгов не иметь, чтобы туда забраться. Насколько я помню, у тебя до сих пор права просрочены, верно, Лютер? Значит, проведешь ночь в камере. Не надо дергаться, сынок. Это не вариант. Плевать. Ага. Ты ведь сама доедешь домой, да? Да, сэр. Руки. Так, ну а вас, ребята, я больше не хочу видеть рядом с домом Бриар. И не смейте трогать эту девочку. Вам все ясно? Да, сэр. А машину Лютера отгоните в город. Садись. Почему ты не подходишь к телефону? Я ехала на велике. Доченька, детский сад в пяти минутах езды, и они закрылись полтора часа назад. Зайчонок, ты что-то не договариваешь. Только не злись, ладно? Ты начала где-то подрабатывать. Ты сказал, что не будешь злиться. Нет, ты попросила меня не злиться, а я не говорил, что не буду. Это всего лишь подработка, ничего серьезного. И что это за подработка у тебя? Я присматриваю задним мальчиком. Он перестал говорить после смерти отца, поэтому ему нужно больше внимания. То ж, наверное это с пользой провела время ну а где эти люди живут это те кто переехал в дом на бриар я я не понял ты была в том доме Да. Ты больше не будешь там работать, чтобы ноги твоей в этом доме больше не было. Пап, это просто сказки. Ты уволишься, ты поняла меня? Я тебе запрещаю ходить в этот дом, тебе ясно? Да что за глупости? Ты не будешь иметь ничего общего ни с этим домом, ни с теми, кто там живет. Это не обсуждается. Ладно. Вспоминание в Ирвинге на в 1997 году. Поиск. Загадка остается нераскрытой на протяжении многих лет. Дом на Бриароуд пустует. Местные утверждают, что там обитают призраки. Тела не найдены. Полиция ищет пропавшую семью. Жанну под его. Брати, это не смешно. Не знаю, что за игру ты затеяла, но я не хочу в нее играть. общины Ирвинга. здравствуйте миссис харрис это энджела я могла бы сегодня прийти в садик ты отказалась от работы у миссис питерсон нет просто у нас как то не сложилось о как жалко знаешь миссис питерсон просила ей дать именно тебя и была очень настойчива она назвала меня по имени сказала что хочет нанять исключительно тебя энджела? а Простите, миссис Харрис, я сейчас поняла, что опаздываю на работу. Энджела? Двигайся, я поведу. Длинная ночка. Ну что, вы нашли, Пенди? Мы искали, братан. Ее нигде нет, правда? Этого не может быть. Где-то же она есть. Предков ее спрашивали. Они уехали. Мы ждали возле ее дома, она не появилась. Ни звонков, ни смс, ничего. Мы ей отправили миллион сообщений. Та девка сказала же вчера. Пенди побыла там всего пять минут и свалила. Ничего не сделала, а теперь боится нос высунуть. Нам-то что делать? Пришли. Я думал, мы пойдем в дом Бриар. Ну чё, мужики, разбирайте. Хм. Где вы это взяли? Заныкали на всякий пожарный. <смех> У -у -у. Слушайте, парни, знаете, я... Я не против обидеть собаку или кошку. Я совсем не против залезть в этот дом и забрать то, что вам надо, но... Но я не стану убивать никого из людей. Слушай сюда. У меня в том доме товары на 20 кусков! Я отвечаю перед людьми, которые серьезно относятся к своему баблу! И если я не толкну этот товар и не отобью бабки... Как думаешь, кого они станут искать? Тебя? Нас. Ну ладно. Ясно. Вы же видели копы вчера, там все перерыли. Поэтому нельзя оставлять свидетелей. Нет, и я подумала, что это и передумала приходить. Все в порядке? Откуда вы знали мое имя, когда звонили? А, я не поняла. Звонили в детский сад. Миссис Харрис сказала, вы заявили ей, что хотели бы взять на работу исключительно меня. Что ж, я э, я тут народ поспрашивала, поговорила с другими родителями и все рекомендовали тебя. А как еще было узнать? Я прошу прощения, это показалось мне немного… Странным? Да, похоже, в этих краях странности в порядке вещей. Да, да, наверное. Мне неловко тебе это говорить, особенно после вчерашнего. Но мне надо найти замену Порше, а никто не горит желанием работать здесь. Конечно, занимайтесь своими делами, я справлюсь. Точно? Ну, с вами же здесь ничего не произошло. И со мной ничего не случится за пару часов. Ты наша спасительница. Ты это знаешь? О, Эдрин сейчас спит, но он будет счастлив увидеть тебя, когда проснется. I don't know. оставьте сообщение пап это я я сделала глупость ты на меня разозлишься но я сейчас в доме бриар Они ушли. Им сюда не пробраться. Я их не видел, но ее слышал. Логан, оставайся в кухне. Сторожи дверь. Увидишь их, стреляй. Они не должны выйти отсюда. Все ясно? Да. А я пока заберу товар. Прикол. Как там у вас дела? У подвальной двери нет ручки, блин! чем сбить доски с окон. Иди за дверью! Пожалуйста, ты должен помочь мне встать! Мне ужасно больно! Иди лучше найди девку и пацана. Грохни их обоих, чтобы мы могли свалить отсюда! Хорошо. Где Лютер? Забирайте, что хотите. Где Лютер? Он в подвале. В самом низу лестницы. О, боже. Пожалуйста, отпусти Эдриана. Эдриан, я знаю, ты напуган, Я тоже, но... Ты заплатишь за то, что делала за мной, тварь! Да ну нахрен. Эдриан, ты не ранен? <плес> не бойся, малыш. <плес> чего тебе надо? Скажи мне, чего тебе надо? Mm. <clears throat> Адриан, теперь здесь безопасно. Можешь выходить. Приходите из этого дома. Эдриан? У нас нет времени играть. Бог тебя не спасет! Они ведь не из нашего мира Так уж все плохо. было право. Кто бы ни жил в этом доме, его надо убить! Эдриан! Убей его сейчас же! Эдриан, ты убиваешь его? Это мой отец! Остановись, пожалуйста! Пожалуйста! Эдриан! Эдриан, пожалуйста! Пожалуйста, я тебя умоляю! Я возлагала на тебя такие надежды, Энджела. И Эдрину ты понравилась. Отпустите нас, пожалуйста! Твоя мама работала у прежних жильцов. Их дети любили ее очень сильно. Но, к сожалению, когда она узнала правду... Что ж, я понимаю, почему никто не смог ей поверить. В том числе, твой отец. И она убила себя. Она думала, та семья была одержима. Развесила здесь кучу распятий. Как примитивно. Демоны, одержимость, призраки. Так ваш вид все время пытался объяснить наше присутствие. В каком смысле ваш вид? Кто вы на самом деле такие? Там, откуда я родом, Молодые особи должны проходить этап взросления в более примитивных мирах, чтобы такие вещи, как... <звы> Эти. <звы> у нас такого не случается. Они здесь, пока не научатся контролировать себя. Значит, вы... <звы> Скажем так, мы являемся причиной существования у вас проклятых домов. И регулярно в них возвращаемся. Вы люди так и ждете, что в таких домах случится что-то подобное. И это дает нам некую свободу действий. Но я видела свою маму. М -м, ты думала, что видела? У людей такое богатое воображение. Зачем вы мне это говорите? Эдрин хочет, чтобы ты пошла с нами. Пошла с вами? Эдриан чуть не задушил моего отца, и он убил многих людей! Эдриан не убийца! Он просто защищал тебя. Так же, как ты защищала его. Хм. У нас не так много времени. Если ты останешься, тебе никто не поверит. Никогда. Ты вспомни, что было с твоей мамой. Я... Я не могу. Вы вообще закончили играть в шарики? Я говорила Эдрину, что он, наверное, тебя пугает, но мальчишки, они есть мальчишки. Энджела, встань. Почти приехали, думаю, тебе там очень понравится очень-очень, четырнадцать а миль. дублирован объединением «Мосфильм Мастер» на производственной технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании Парадиз в 2016 году.